Здравствуйте! Тема сегодняшнего видеоролика посвящается системам водоподготовки. Можно отличить два типа систем приготовления качественной технической воды. Это системы типа FK и типа ФУ. Системы фильтрации комплексной очистки типа ФК имеют в своем составе колбу или же колонну, имеют управляющий клапан и солевой бак. Существуют также системы, которые совмещают все эти устройства в одном аппарате. Системы, так называемые, кабинетного типа. Отличие систем типа ФК перед другими видами водоподготовки заключается в том, что главным фильтрующим материалом является ионообменная смола ЭКОМИКС. ЭКОМИКС бывает двух типов, ЭКОМИКС-А и ЭКОМИКС-С. Применяются в зависимости от PH воды, скажем так. Как же она работает? Неочищенная вода, которая подается нам из скважин, из магистральных трубопроводов, неважно, пропускается через слой засыпки, которая производит ионообмен, ионообменный процесс. То есть замещает ионы кальция, магния, солей жесткости на безвредные ионы натрия. Ионы натрия берутся в этой засыпке с обыкновенной поваренной соли. Соль засыпается в бак растворитель где она растворяется в воде, создается достаточного уровня солевой раствор, 27% максимальный, который возможен. И на этапе промывки той же смолы производится ее регенерация, то есть замещение накопленных внутри смолы ионы кальция, магния и других замещаются безвредными ионами натрия. Управляется это все дело автоматическим клапаном. Он может быть автоматическим, полуавтоматическим, ручным, но самым распространенным типом является автоматический клапан. Они бывают двух типов CJ и CI. Отличие их заключается в том, что клапаны серии CI они украиноязычные, клапаны серии CJ они все англоязычные. По сути, вот и все их отличие по функциональным возможностям. Есть, конечно, отличия, но они малозначимые, скажем так. Процесс регенерации зависит напрямую от качества исходного материала, то есть исходной воды. Чем выше жесткость, чем выше содержание железа в исходной воде, тем короче фильтрацикл. То есть меньше воды мы можем отфильтровать с помощью, к примеру, одной и той же установки. Если у нас будет маленькая жесткость воды, соответственно фильтроцикл будет 3, 4, 5 метров воды. Если же содержание железа и других солей жесткости будет высоким, то фильтроцикл может быть один куб, два куба, три кубических метра. Чем выше содержание солей жесткости и железа в исходном материале, в воде, тем короче будет фильтрацикл. С фильтрами комплексной очистки рекомендуется использовать картриджи для механической очистки исходного материала. Перед установкой водоподготовки устанавливается Картридж либо же сеточного типа, самопромывной, либо же на базе полипропиленового картриджа. То есть, к примеру, BB-20 или BB-10 с полипропиленовым картриджем рейтинг-фильтрации мы рекомендуем устанавливать не выше, чем 20 микрометров. Если же речь идет о сетчатом фильтре, то фильтры Honeywell, к примеру, или калафи, они имеют рейтинг фильтрации не выше чем 100 микрометров соответственно засорение материала в случае применения сетчатого фильтра происходит скорее сетчатые фильтры имеют рейтинг фильтрации не выше чем 100 микрометров соответственно засорение рабочего материала основного то есть он обменной смыы происходит быстрее чем с применением фильтра к примеру типа bb20 вторым типом систем водоподготовки является, Установки типа FU. В них в принципе строение э, очень похоже, если не сказать, что идентичные к установкам FK Применяются те же клапана, те же колонны, те же солевые баки, но рабочим материалом является ионообменная смола ДОВС э, э, HCRS э, это базовый материал, подбор фильтрующего материала в каждом частном случае производится индивидуально для каждого клиента, потому что неизвестно какая вода идет с каждой скважины, неизвестно какой водопровод, из каких труб сделан и так дальше очень много много много факторов системы водоподготовки также комплектуются дополнительными аксессуарами байпасный узел который позволяет обслуживать систему фильтрации в принципе, не останавливая питание дома водой, также он позволяет, в принципе, нормально, без каких-либо усилий, заменить фильтрующий материал, неважно, это смола или какой-то другой материал, в принципе, без отключения питания дома. Следующим девайсом, скажем так, может являться система подмешивания воды. Очень часто заказчики, которые приобретают систему водоподготовки испытывают на первом этапе дискомфорт, связанный с тем, что кожа человека воспринимает воду, которая идет из системы водоподготовки, очень мягкой. И поэтому устанавливается клапан подмеса исходного материала, для того, чтобы человек мог комфортно чувствовать себя даже с системой водоподготовки, которая делает воду очень мягкой. Следующим аппаратом является чехол, антиконденсационный чехол. Если установка ставится в помещение, где есть повышенное содержание влаги, к примеру, санузел, зачастую на самой колбе образуется конденсат. Если да, применяется антиконденсационный чехол, как у нас на стенде, то этой проблемы удается избежать. С системами водоподготовки зачастую люди заказывают также системы для удаления хлора или для удаления сероводорода, в зависимости от того, откуда берется исходный материал. Если речь идет о городском водопроводе, то, конечно же, это речь идет о установке удаления хлора, так называемой ФПА. Если же со скважины, то зачастую идет применение установки для удаления сероводорода. Установка очень похожа на водоподготовку типа ФК или ФУ, но за одним исключением. Управляющий клапан не имеет функции регенерации. То есть, если мы посмотрим на клапан, к примеру, такого типа, как у нас на стенде, это клапан для регенерации. То есть, он способен проводить процесс регенерации, пропускать через смолу солевой раствор, управлять потоками жидкости в нужном порядке. Если же применяется клапан типа СТ, возможен процесс проведения регенерации только обратным потоком. Такой принцип как раз осуществлен в системах ФПА для удаления хлора и ФПС для удаления сероводорода. Эти установки имеют в своем составе фильтрующий материал. ФПА установка – это фильтрующий материал «Фильтросорп-300». FPC установка – это фильтрующий материал Centaur. Оба построены в принципе на применении углей. Регенерация такого баллона происходит немного по-другому. Если в катионитах это смолы типа EcoMix или Davex, регенерация проходит при помощи пропускания через фильтрующий материал солевого раствора, то здесь же происходит подача потока воды исходной жидкости в обратном направлении происходит на следующим образом клапан направляет исходный материал исходную воду в обратном потоке таким образом подымая весь фильтрующий материал, материал то есть уголь вверх и частички материала трутся друг от друга таким образом осуществляется удаление вредных примесей в самом материале После завершения вот этого бурления, скажем так, подается правильный поток жидкости для того, чтобы материал селся, и дальше продолжается нормальная работа системы. Для приготовления питьевой воды мы рекомендуем использовать системы обратного осмоса. Она включает в себя три стадии очистки. Первая – это грубая очистка. Она включает в себя три картриджа, которые очищают воду от механических примесей размером до 1 микрона, точнее, до 1 микрометра. Вторая стадия очистки это мембрана с посткарбонным картриджем. Она удаляет из воды 98% вредных примесей, оставляя фактически чисто молекулы воды, посткарбонный картридж, регулирует вкусовые качества воды. И третья стадия очистки, ее уже в принципе очисткой нельзя назвать, это минерализация воды. Для того, чтобы человек с питьевой водой мог получать достаточное количество минералов. Также в случае, если применяется для употребления сырой воды, лучше все-таки использовать установку с минерализатором. Стадии. То есть на выходе имеем только чистую воду, без минерализации. Такую воду можно использовать для приготовления пищи.